У каждого додика своя методика, у меня своя. Сегодня я покажу вам, как я делаю домашний кефир. И не просто покажу, я э, покажу, как при помощи приборов проверить домашний, как что такое живой кефир и что такое неживой кефир. Э, и второй вариант, то есть два варианта: первый как при помощи приборов, второй вариант как при помощи моего кота, который Точно выберет нормальный кефир, я ему давал домашний и магазинный, и посмотрим, что он выбрал. И вы увидите, что такое живой кефир, что его можно легко делать, и посмотрим, сколько на это понадобится времени. Засекаем время. Здесь в кастрюле подогретое до 50 градусов примерно молоко. Молоко обыкновенное я беру из магазина, который стоит в холодильнике обычно. Я набираю немного горячего молока в такой вот шейкер. Бросаю пружину, чтобы размешалось. Добавляю закваску. Закрываю шейкер. Перемешиваю. И выливаю в кастрюлю с молоком. Закрываю кастрюлю крышкой. На этом все. Засекли время. Теперь я оставлю в этой кастрюле на ночь. И завтра уже кефир будет готов. Зимой кастрюлю я заворачиваю в тепло. Поскольку у нас сегодня жарко, я его оставляю так. Но лучше, конечно, завернуть в тепло, тогда он быстрее будет готов. Завтра посмотрим и попробуем, какой он на вкус. Закваска делается так же просто и быстро. Чуть позже я расскажу, как а сейчас. Посмотрим, что получилось. Итак... Открываем кастрюлю, вуаля, вот такой вот домашний живой кефир у нас получился. Почему я его называю живой? А давайте сравним с тем, что продает в магазине. Сначала его продегустирует мой кот, затем проверим при помощи ОВП метра, какой из них живой. Вот это кефир, который я купил в магазине. У нас он здесь такой продается. Нальем его в металлическую чашечку. И вот симбион. Я добавил на пол-литра молока две таблетки симбиона, растворив их там предварительно. И на утро, вечером я сделал, утром получился вот такой вот кефир домашнего производства. Сейчас мы дадим коту эти две чашки, какую он выберет поесть. Проверим, так ли это. Сейчас настроим камеру. На кота кот уже ждет своей участи. Дегустатор наш готов. Посмотрим, какой он выберет из чашек. Значит, В голубой чашке это симбион. А в металлической чашке он сразу выбрал голубую и кушает с удовольствием. Но так, такой, такой эксперимент очень легкий будет. Давай мы усложним задачу, уберем синюю чашку. А ну-ка, давай попробуй с той чашки, с, с металлической поесть. А теперь тихонько поставим синюю чашку снова. Посмотрим, что он здесь. Сдел... Нет, он все равно упорно тянется к синей чашке. Ну, в принципе, его даже хвостом шевелит. Не нравится ему, когда мешают и смотрят. Но попробуем еще раз усложнить задачу. Заберу я у него синюю чашку, чтобы он все-таки ел тот. Не хочет, отворачивается. Сделаем по-другому. Я поставлю синюю чашку одну подальше, а металлическую поближе к нему. Короче, как бы я не переставлял чашки, кот всегда выбирал чашку с живым кефиром. И сейчас вы поймете почему. А вот опыт, о котором я говорил, его проводил Кирилл Вершилов, он замерил ОВП метром и сравнил окислительно восстановительный потенциал домашнего кефира и магазинного йогурта. ОВП, окисительно-восстановительный потенциал, дают наши дружественные бактерии, микрофлора. И вот если потенциал радокс идет в сторону минус, то можно предполагать, что йогурт живой. Если же он имеет заряд плюс, для многих это будет, наверное, новостью, да? то никаких живых бактерий речь уже здесь не идет. Итак, меряем магазинный йогурт, торговая марка молоке, йогурт. Проверяем. Заряд 124, 127, 130. На виде поближе, как видите, минуса здесь нет. Не передает камера. Сейчас секундочку сделаем вот так. 144 плюс, да? Теперь я переставляю в йогурт, который сделан на закваске. Смотрите внимательно, что происходит. Я думаю, всем понятно, да? В чем заключается ключевая разница между живым йогуртом? Это минус, ребят, как видите. Ну еще раз давайте наведем, чтобы было понятно, было видно, что это минус. Вот прибор запылен немножко, но это минус. Секунду я вытру. Вот так. Вот приблизим еще раз. Минус. Понятно, да? Минус. Еще раз извиняюсь за качество. Ну вот, собственно говоря, что и требовалось доказать. Как я делаю закваску? Вот эту. Точно так же я в молоко до 50 градусов подогретое добавляю йогурт или сметану, размешаю ее в шейкере. Добавляю туда арматон или Симбион или Ацедолактин – это живые бактерии, таблетки в ступке раздавил. Добавил, размешал в шейкере, добавил туда, закрыл, на ночь оставил, у меня готова закваска. Видео по этому поводу я снимал, наверное, здесь прикреплю, чтобы было понятно, хотя и так понятно, как это делается. Быстро, дешево и очень полезно. Разольем его по баночкам, а остальное выпьем. Это ставим в холодильник, может стоять неделю. Спокойно это ставим в запас, в следующий раз, когда надо будет, я куплю молоко, подогрею, залью сюда и кефир будет готов. Вот так готовится домашний кефир, настоящий, живой и полезный.